Нас уже видно, слышно, поэтому сейчас пока будет подключение. Всем добрый вечер с наступившими, теперь уже со всеми праздниками новогодними. Всем вам здоровья, счастья. И сегодня у нас тема «Как восстановить здоровье после новогодних праздников». И пока у нас идет подключение, напишите, пожалуйста, в комментариях, из какого вы города. Мы пока здесь будем смотреть, что у нас, что у нас в комментариях. Нам очень интересно, откуда вы, как у вас там зима проходит, какая погода, тоже можете написать. У нас наконец-то зима наступила, снег повалил. У кого-то лужи, у вас как? И давайте а, честно сегодня... Давайте честно будем признаваться. Кто грешил на новогодние праздники? У кого искушение постигло, жирное, сладкое, вкусное, пишем в комментарии я, кто был грешником. Вижу, вижу поднятые ручки. Помимо этого, вы знаете, мы очень часто считаем, что мы едим только жирное, сладкое, вредное, и это очень самый худший вариант. А на самом деле, те же сладкие напитки, газировки, все, что у нас, это, это все вреднятина. Итак, мы сегодня будем разбираться, как это вредное все влияет на наше здоровье, на наши органы. Вот я не вижу всех остальных комментариев, есть у нас тут кто откуда. Если вы нас смотрите в соцсетях, можете заранее ставить лайки, писать в комментариях, откуда вы, из какого города. Пока не видим. Так, там, Бог вижу, тепло, снега много, отлично. Воронеж как. Тоже так же в Москве, что у нас. Шибекина завалила. Краснодар, у вас как? У нас было все замечательно и здорово, но уже не так. Уже слякоть и дождь, кубанская зима взяла своих бразды, в общем. Понятно, у вас тоже весело началось, как у нас было перед Новым годом. Липецк, Татьяна, у вас как? Вот Шебекина, Анина Ангорн пишет, завалила, но тает. Липецк, метель. В общем, зима, зима настоящая практически везде, да? Наконец-то наступила зима. Все отлично. Полный эфир. Все, спасибо, Игорь. И давайте еще раз повторю вопрос: кто грешил на новогодние праздники? Кто ел вредное, сладкое, вкусное, все, что нельзя? Пишите, я. Ручек много. Я не знаю, поздравлять вас с этим или нет, я тоже была грешна, конечно. Если у нас был, конечно, еще и алкоголь, это вообще был отличный вариант. Жанет, не верю тебе. Тебе точно не верю, ты не можешь. Так, давайте сегодня поговорим о том, насколько мы засоряем свой организм. Мы очень все любим готовить, да? Когда мы готовим, мы это все накладываем на чистые тарелочки, мы это все готовим в чистых кастрюльках. Как часто мы моем посуду? То есть мы постоянно используем чистую посуду, да? чистые кастрюльки. Давайте представим, если мы эту кастрюльку за все новогодние праздники не мыли, готовили только в этой кастрюльке. Что будет с этим происходить? Вы представляете вообще себе эту картину? И вот представьте, это только новогодние каникулы. А что происходит с нашим организмом, когда мы его вообще не чистим? То есть мы туда все забрасываем из чистых тарелочек, но мы его не чистим никаким образом. Что с ним происходит? И вот о том, как нужно его чистить, что нужно изменить в своей жизни, мы сегодня хотим услышать опыт Марины из Краснодара, Марина Ромащенко. Хочу вам представить, это человек, у которого медицинское и психологическое образование, это человек, который уже посвятил много лет ЗОЖу, у которой много всего интересного и в Инстаграм. В постах можно увидеть, и она вам расскажет и о глютене, и о том, как можно использовать очистку организма. То есть мы расскажем вам сегодня, чем чистить печень, чем помочь желудочно-кишечному тракту, и что вообще, чем это полезно и как это можно внедрить легко в свою жизнь, чтобы наши кастрюльки были чистые, чтобы наш организм был такой же чистый, как и наши кастрюльки. Марин, очень хочется послушать тебя. Добрый вечер. Как Юлечка упомянула, что на праздниках у нас страдает печень прежде всего. Никому не секрет, что печень – это один из самых важных органов, это мать сердца по китайской традиционной медицине. И основная функция этого органа – это очистка вредных веществ организма. И как всякое доброе дело, оно тихое, и вот печень, она опасна своей тишиной. То есть это орган, который не болит, то есть он вот по-доброму нам делает добро в организме, но он тихонечко себя ведет до определенного момента. И когда наступает определенный момент, человек все-таки почувствует ее, к сожалению, чаще всего уже необратимые последствия для печени. А вообще это замечательный орган, который при правильном, бережном отношении к нему полностью восстанавливает, регенерирует свои клетки. Сегодня... Замечательный эфир, и я хочу, чтобы э, услышали э, как бы мой посыл к тому, что э, если вы сейчас осознанно придете к разгрузке после праздника, возможно, вы э, вот этот осознанные привычки, которые э, вы почерпнете, оставите с собой навсегда, на всю жизнь. Ведь мы состоим из 99,9% из привычек. И самое интересное что привычки, такая вещь, вот чем она полезнее, тем она сложнее для усвоения, ну, то есть она медленнее приживается, но тем проще с ней жить дальше. То есть если вы привычку ведете, допустим, ходить пешком, как сказал известный наш хирург Лео Беккири, это то есть люди, которые тратят два часа хотя бы в неделю на ходьбу, они на 7-8 лет живут просто дольше, это рандомизированная Большое исследование уже проведено. Если вы ведете привычку а, пить водичку каждое утро, утро, да, этот организм скажет вам на долгие годы спасибо. Вот, не обязательно бросаться в новомодные какие-то детокс-программы, которые без правильного сопровождения, они могут принести вред большому организму, чем пользу. Можно мягко заботиться о своем организме, можно ввести небольшие, такие ритуальные продукты, да, в свою жизнь, скажем так, которые просто естественным образом обладают гипотерпетекторным действием, очищающим просто сама природа. Она вот у нас под ногами, как говорится, все нам дала. Что я хочу сказать о привычках? Я думаю, что никому не секрет о том, что мы должны пить достаточное количество воды. И первое, что мы делаем с утра, это пьем тоже водичку. Я на себе и на, много, на многих моих знакомых, клиентов могу сказать одно, что да, вот видите, когда вы начинаете пить воду с утра, вы потом через некоторое время просто не сможете проглотить кусок пищи, не попив воды, вам это будет физически не хватать. Какая вода правильная? К счастью, в жизни мне так повезло, что до появления Инстаграма и соцсетей я познакомилась с ученым, профессором Лапой Евгений Александровичем. Это был заведующий лабораторией космических исследований у нас в Советском Союзе. И он меня познакомил, какую водичку надо пить, что есть вода для организма. Конечно, хорошо пить щелочную воду, очищенную правильную, да, она является и лекарством, то есть в ней все. Если под рукой нет каких-то очистителей, да, там, обратного осмоса, либо приборов для щелочной воды, достаточно просто выпивать водичку с лимоном. Какую пить, это вот как подсказывает сердце. Есть несколько вариантов. Китайская традиционная медицина говорит о том, что это должен практически быть кипяток. Допустим, система Medical Medium говорит о том, что это должна быть прохладная вода с лимоном, которая очищает клетки печени, регенерирует. Вообще, вода с лимоном она способствует регенерации клеток. Далее, водичку можно насыщать. Она должна быть не просто вода, а увлажняющая жидкость, правильно говорить, для организма. Ее можно с вечера залить там веточку розмарина, веточку тимьяна и выпить просто эту воду настойную. Это называется увлажняющая жидкость для организма, не просто вода. Вот. Доза лимона для каждого своё, своя, но в классе это лимон на литр воды. То есть минимум пол-литра водички вы с утречка должны выпить. А У меня пьют и детки, и я. То есть мы просыпаемся уже без воды, в общем-то, никак. Но здесь а. можно также и с эфирным маслом лимона. То есть да. можно небольшое количество сода на чайной ложке, капнуть туда капельку лимона и все это залить. Но я пью теплую воду, тоже не холодную, а теплую. Меня она больше заходит как-то. И вот я заливаю кипятком и добавляю туда холодной воды раз таки еще щелочный добавить водички и вообще я хочу по, поделиться с девочками прежде всего тем что это должна быть такая знаете какая-то ритуальная вещь ваша у вас должен быть красивый стакан который вам нравится красивая чашечка для себя любимой вы берете эту водичку утром станете чаще всего мы мамочки там бабушки мамы встаем раньше всех вы взяли эту водичку и сказали э, на, на водичку там я здорова, я счастлива, я наполнена сияющим светом, э, я наполнена счастьем. Мой дом наполнен гармонии и так далее. То есть вот аффирмации я иногда на своей страничке выкладываю, то есть вот то, что вам близко, проговорите на воду, вы этим повысите вибрации воды. То есть вы не представляете, вот просто сразу по телу у вас потечет это просто золотое такое, вот вы ощутите вот после всяких вот таких ритуалов. Это для вас будет вот маленьким уединением. И рекомендуется медитацию проводить минимум там, минут 20 каждый день. Значит, кроме водички. Сейчас, Марина, извини, пожалуйста, Виолетта, я не помню, не, не вижу полностью. Отключите звук, пожалуйста, Игорь, или вы отключите. Включу, да. А то шебуршание не слышно просто. Все, спасибо. На время ввести сок свекла, морковь и яблоко. То есть вот буквально там по 50 грамм, если есть возможность, введите этот сок. Очень хорошо э, для очистки организма и для иммунитета в целом. Далее, когда мы э, увлажнили себя, э, встает выбор, что же поесть. Конечно же, для очистки печени, ну там для детокс какой-нибудь э, такой домашней программы, важно исключить э, жиры изобильное их количество из рациона. Важно добавить в рацион щелочные продукты. Вообще, если хочешь 50 выглядеть на 30, нужно, чтобы твоя тарелка состояла из 80% щелочных продуктов и 20% кислых. Щелочные продукты какие? Это овощи, ягоды, фрукты, в том числе кислые, лимоны, грейпфруты, сырой шпинат, именно сырой. Я очень люблю шпинатный супчик. Кстати, один из моих любимых сырого шпината. Водоросли, зелень, крупы, гречка, кино, опроса, сухофрукты, имбирь, простите, масла, кокосовое и льняное. А это все и... защелачивающее, правильно? Продукты, да, которые, в общем-то, и они, в том числе, многие из них являются гепопротектором. Например, свекла имеет гипозащитные свойства, природные, она защищает печень, поэтому обязательно свеклу вводите в рацион. Потом, допустим, яблоки. Пектин яблок – это качественный состав желчи. Яблоки нужно съедать минимум три в день. Это защита печени, это спасибо вашей печени, три яблочка в день. Чеснок, допустим, это своевременное отхождение желчи. То есть а, эти продукты направлены вот как раз-таки на ее любимую. Значит, растительные масла, э, виноградные косточки, кокос, валинольня. Но только будьте аккуратнее. Я занялась с этим сейчас вопросом вплотную потому что открыла свою лавку по изготовлению масел, и льняное масло, оно очень полезно, в общем, в нем там омега, кислота омега-3, плюс оно является хорошим желчным оттоком. От изжоги избавляет, но в нем есть два свойства, одно из которых органолептически вы не почувствуете, но оно может быть канцерогенным, то есть только на этапе лаборатории, либо когда вы покупаете семена. Также аккуратнее сейчас в моду вошли линяные кашки. Быстрого приготовления. Ни в коем случае их не употребляйте. Льняное зерно очень быстро окисляется при его измельчении. То есть если вы готовите, там, выпечка у меня, яйца заменяли льном, да, то есть вот я смолола и сразу готовлю. К слову сказать, льняная кашка по утрам, мало того, что это женская каша, она налаживает гормональный цикл очень хорошо. Это живая кашка. Вообще, есть известный нутрициолог, который говорил, что если вы можете изменить, ну, то есть можете добавить одну привычку какую-то, да, в питании, которая изменит вообще все ваше здоровье, это употребление льна. Как ни странно, то есть это кладезь просто очень многих различных соединений и полезностей. Значит, это щелочные растительное молоко, кокосовое, и миндальное. Можно запаривать йогурты на них. Кстати, кокос недавно совсем узнала, что обладает противогрибковым сильным средством. А грибы как раз-таки после застолья вообще растут очень сильно. Что касается кислых продуктов, это у нас э, все жирное, животное, жареное, газировки, кетчупы, э, рыба, кроме форели, лосося, грибы. Вот грибы, кстати, я вот сама по себе не люблю. А, узнала очень давно, что грибы, в принципе, очень тяжелые для организма. Mm -hmm. вот. Поэтому с осторожностью. Белая мука, рис. А, по поводу кофеина отдельно хочу сказать. Вообще, а, я понимаю, что многие любят кофе. <зависк> многие <зависк> вообще не могут без него. Но а, одуматься и задуматься стоит. Кофеин – это выработка адреналина постоянно. То есть вы, организм, Утром чаек, потом кусочек шоколадки, потом кофеек, потом чайок. И вы на адреналиновой подушке целый день выдержите организм. Адреналин влияет не только на модный сейчас, вот э, на да, но и на печень в целом. То есть это гормон, э, который, в общем-то, яд для организма на самом деле. Поэтому тот, кто любит там чай кофе, я давно заменила э, на Иван чай черный вообще для меня он просто не отличается, а кофе очень давно я не пью, пьются корень. Вот. Ну, либо достаточно жидкости пейте. Марина, вот ты как раз сказала об одной привычке, но сразу же поменять это нереально. Я понимаю, что все-таки с Нового года начинают новую жизнь. Мы уже две недели как прожили, как нам постепенно войти в этот ритм. я даже не после Нового года, а когда я начинала, это для меня была вода прежде всего, да? Mm -hmm. Это было в принципе рассмотрение своей тарелки под другим углом, который я потребляю, да, то есть mm -hmm. увеличение зелени. Когда этот этап я ну, произвела, как бы, да, у меня пошли смузи. Я очень люблю смузи зеленой гречки. Я люблю йогурты. У меня дети очень любят у нас и давно уже заменились на йогурт зеленой гречки. С пророщенной, конечно. Мало того, что я о ней оды могу петь вообще очень долго, потому что это кладезь и кверцетина, который борется сейчас с коронавирусом в частности, и железо легкоусвояемое. Там группа витаминов В и так далее, и тому подобное. То есть я очень люблю, очень давно ее употребляю. То есть вот после воды я пришла как бы к проростам, к речке, к смузи. Вот. И вообще, если вы хотите просто совсем качественно подойти к этому вопросу, можно и нужно заменить э, прием пищи до 12 и вообще не употреблять животных жиров. Это должны быть смузи, которые насыщены минералами, э, высококачественными аминокислотами, то есть это шпинатный супчик какой-нибудь, шпинатный смузи, да. Просто э, с фруктами, э, то есть черника э, очень хороша, да, там малина, банан, вот сбивайте, да, то есть насыщение аминокислотами организма и глюкозой правленной. То есть до 12, вот есть система medical medium в том числе, до 12 не есть животных жиров, то есть очистка печени, чтобы качественная прошла. Значит, кроме продуктов, э, уже давно в моей жизни… Натуропатия существует, то есть что печени помогает? Помогает шиповник, стакан в день, либо на основе шиповника настои. То есть это ромашка, шиповник, допустим, мята, вот такие вариации. Да? Шиповник, имбирь, значит, и страв, пока я не познакомилась с я использовала, ну, то есть какие травы для печени, мы знаем. Это расторопши, тысячелистник, они являются гепатротекторами, ой, простите, для печени, но мы все поняли, надеюсь. Потом зверобой, ромашка, мята, которая обладает противовоспалительным желчегонным эффектом. Но, к слову сказать, травы – это хорошо, но эффект от них либо слишком длительно надо принимать, да? Ну, Чем да. нравится продукция компании «Вивасан»? Да, ну это, вот можно я перебью, вот можно тоже широт расторопши употреблять, его заливать каждый день, в два раза в день употреблять и пить три года. Либо можно пропить одну упаковку расторопши, ультразащита печени. У нас есть такой препарат Вивасан, то есть это одна упаковка, заменяет, в месяц пьете, это аналог три года пропить, я, скажем так, широт расторопши. То есть аналог, в принципе, тот же самый. Количество силимарина там и там аналогично. Либо месяц расторопше, либо три года широта расторопши. Поэтому вот каждый выбирает свое. Сказать, что вообще одним из, скажем так, тот, кто мне проложил путь в том числе, это, конечно, продукция компании Vivasan. То есть она, когда я с ней познакомилась, я была, скажем так, на рельсах, зожу, и она меня в правильном направлении повела. Дело в том, что еще чем хорошо? Тем, что травы это здорово. Есть, допустим, очищение погонян. Я очень уважаю нутрициолога этого нашего российского, да, великолепная, у него есть очистка, но когда вы живете в ритме жизни, плюс доступ к качественным травам, к качественному сбору трав, потому что это определенное время суток, определенный лунный цикл, Руки должны собирать правильные, да, в правильном месте. Ты должен дозировку правильно, то есть пересыпать там ложку, чего-то там, да, то есть, а, а здесь ты покупаешь готовый продукт, удобный, безопасный, что самое главное, и результативный. Допустим, когда у меня были стрессовые ситуации, это как бы не про печень, но в том, в том числе про сосуды, да, а, то я пропила... Гинкалин Фортен наш. Правильно, да, если не ошибаюсь. Я уже даже чуть подзабыла да, за, да. За название. Потому что пропив его три месяца, вот, сразу, да, и потом повторив там курс месяца два я до сих пор, спустя много лет, я не знаю, что такое метеозависимость. Я вообще этого не знаю. Мне уже за 40. Меня не беспокоит ни метеозависимость, ни давление, ничего. У меня этого нет. Вот пропила я тогда. Вовремя столкнула организм все. Хотя гинкабелуто, она на самом деле по возможности финансовой и тому подобное его просто можно принимать там курсом в год, месяц пропивать. У меня, кстати, тоже метеозависимость прошла именно после гинкалина, но я еще и куркумин между ними вставляла. Вот. если по травам еще могу добавить, можно квивасан, допустим, продукции. Хорошо добавить полынь, как моно -траву. Она вообще королева полей, и она очень хорошо чистит кровь от паразитов. То есть вот ее прям на месяц стопарить, как говорится, водочки с утра, <laughs> потому что она горькая. Вот. И она великолепно поддерживает организм а, с другой стороны немножечко. Вот. А, самое... Известный продукт, очень дорогой, и нам абсолютно недоступный. Я жила в Германии, его, кстати, употребляют там регулярно. Это артишок. У нас в России вообще нет культуры потребления этого продукта. Вот да. такая большая бутылочка. Ну, это у меня бутылочка из тех, кто знает, они понимают, что эта бутылочка у меня в данный момент от бузины. Но это бутылка вот такого размера, это артишок. Это 500 миллилитров. Артишок, а просто в данный момент я его только допила, поэтому, а это еще есть в наличии, поэтому показываю. сказать, что вот сейчас прям вспомнила, когда я 8, сколько, уже 8 лет назад, да, познакомилась с Ивасан, вот тогда Артишок узнала, и на тот момент на рынке БАДов я нигде не встречала такого целенаправленного, ну, внимания к этому овощу, там, фрукту, да, Uh, к, его, ну, к его производным бадах. то сейчас же, в вот, последние года у нас даже в апреле уже раз, раз, артишок появился, ну вот э, эта серия аптека «Апрель», они быстро схватывают вот эти сейчас новомодные течения БАДов, и даже они уже артишок выпустили. А 8 лет назад, я только в Вивасане знала, вот честно, про артишок, больше нигде, а сейчас что на хербе, смотрю, появляется, что в российских аптеках, российские производители стали его воспевать, и ну, вот то, что какое качество там под вопрос, да, что они там. Да, да, это самый актуальный вопрос, что там ну, внутри. Да. Допустим, черный тмин, Черный тмин, я Очень тоже любимая, да, да, да. Люблю, да. Но опять же, вот я столкнулась с тем, что с льняным маслом да, я его делаю. Я представляю, сколько тонкостей приготовления таких серьезных, натуропатически богатых ну, препаратов, да, потому что черный тмин – это же сильное средство. И если какое-то льняное масло требует к себе, вот я узнала лично себе, требует к себе такого количества информации, чтобы правильно пить, правильная масса, чтобы не навредить, то я представляю, сколько вот для производства таких вещей нужно. И когда выходит, там, да вот у бабушки покупают да, какие-то масла, вот попейки, там бутылочки, да, кто его знает, сколько она у него хранилась в каких условиях, а здесь капсулку запечатано и так далее и тому подобное. Да, когда есть моменты, и я когда была на семинаре, у нутрициолога, который в сети ВАСАН у нас есть, да, есть какие-то, возможно, пограничные моменты, ну, тяжелые онкологические, да, когда, возможно, даже не не хватает, его просто нужно пить, это масло, да, но это крайний момент. Для профилактики, для лечения вот самое то. Плюс мы знаем то, что в капсуле. Вот, оно там без кислорода. И вот без... Почему мы сразу коснулись питания, как бы быстро перепрыгнув немножко после технических моментов? Потому что когда у нас самое главное в нашем организме это желудочно-кишечный тракт и печень. Печень наша, это всем известно, чистит кровь. Желудочно-кишечный тракт это самое важное все-таки кишечник. И когда мы говорим о том, что у нас организм наш засорен, зашлакован, то наш организм не может работать в нормальном режиме. Для того, чтобы у него был нормальный иммунитет, чтобы организм мог сопротивляться всем сейчас вирусам, которые есть, чтобы организм был вам в помощь, а не наоборот напрягал и отталкивал вас назад на несколько шагов, Именно для этого нужно заниматься своей печенью, желудочно-кишечным трактом и кишечником. И что еще, вот когда я лечила своего ребенка от аллергии, много лет назад, это было 16 уже с лишним лет назад, ему было почти год, нас именно артишок спас от аллергии. Это была жесткая аллергия, конечно, на пищевая, практически на все, и э, был дисбактериоз. И вот знаете, именно в тот момент я узнала, что бифибактерии они в принципе бесполезны. То есть их не нужно покупать и вкидывать в свой организм, потому что бифибактерии у нас растут с помощью инулина, а инулин у нас содержится как раз в артишоке и в яблочном уксусе. Но детям мы можем давать артишочек с рождения просто по капелькам. Кто-то дает через материнское молоко, кто-то капает на грудь, если кормят грудью, кто-то добавляет водичку. И вот здесь это то, что будет помогать решить ваши проблемы желудочно-кишечным трактом. Потому что мы как бы не касаемся, знаете, мы же не Малышева, мы не спрашиваем в первую очередь, сколько раз вы, простите, ходите в туалет. Но мы еще пока до этого не дошли. Но если касаться именно этого, то это вообще самый главный процесс, Здоровье вашего организма. Как говорят умные грамотные врачи, мы сколько раз кушаем, столько раз должны ходить в туалет. Поэтому если проблема в этом есть, ее изначально нужно решать, а потом заниматься уже всем остальным. И вот когда нужно решить проблему именно желудочно-кишечного тракта, здесь в помощь вам будет, конечно, артишок, яблочный уксус, и после этого где-то недели через две подключать флорамакс. Вот флорамакс у нас он содержит Три вида лактобактерий. По российским госстандартам это 5 миллиардов бактерий. Это огромное количество. Если вы начнете сравнивать, ну, как бы мы уже раскоснулись сравнительной характеристики. Если у нас расторопша, это 3 года широта расторопши и один месяц ультразащиты печени. Артишок я вообще не знаю, с чем сравнивать, потому что у него выдан диплом Парацельса за вклад в здоровье человечества. То есть аналога его как бы на данный момент не существует. И если мы касаемся Флоромакса, то это вот даже, знаете, ну как бы это некорректно, наверное, но самый известный, один из известных – это Linux. Это плюс-минус где-то около 140 упаковок Линекса и одна наша упаковка Флоромакса. То есть у вас всегда есть выбор, что вы будете употреблять. А тут уже каждый решает сам. Плюс еще появился вот такой новый препарат. Сейчас покажу. Это артишок халин, расторопша. Три в одном. Это то, что не будет заменять вам ни расторопшу, ни артишок. Но это будет добавлять и плюс это профилактика сахарного диабета. Но это еще, знаете, за ним нужно в очереди отстоять. Мы сейчас пишем в списке следующий этап, которые хотят его получить. Потому что по сравнению со, с, с остальным это довольно-таки дешевый продукт, и уже многие, знаете, ощутили разницу. Особенно те, которые после ковида у них были проблемы, у кто-то лечился антибиотиками, кто как. Если почувствовали печень вот как раз мне очень понравилось, как Марина рассказала, тихий орган который молчит, и если у вас тюкать печень начала, то это уже однозначно ее нужно проверять. Она просто так, она молчит чаще всего, если она начинает уже пищать, то это она уже пищит однозначно. Ее нужно проверять, делать УЗИ, однозначно пить артишочек и расторопшу, и вот такой препарат артишок Халин расторопша. Яблочный уксус. Знаете, вот еще, у кого есть проблемы с поджелудочной? Вот я сейчас как раз зачитаю, здесь спрашивали еще, Марин, вопрос по овсяной каше с утра, по питанию. Тут также еще дописали все, кто грешники были, я-я-я, привет из Кингисепта, Старая оскол завалила, сейчас это пропустила немножко вопросики. Вода у нас воспринимает информацию, да, и подает организму. Геркулес на завтрак, Марина, не, за, не забудь. Добрый вечер из Новоуральска. Смузи благоприятны. Генкалин тоже помог от метеозависимости, Татьяна Юсова. В аптеке есть, но процент активных веществ очень мал, и люди зря покупают надежды на результат. Да, Аня Результаты можно получить от многих продуктов. Вот почему я говорю, что можно использовать травы. Я как бы тоже больше средств была за траволечение. Но суть в том, что чем важны БАДы. Меня просто одна дама недавно убедила. Есть люди, которые до сих пор боятся БАДов. И она мне звонит и говорит, ты представляешь, валерьянку мне предложили в аптеке. Есть БАД, а есть лекарства. Вот... Я говорю, ну понимаешь, вот в чем разница? Бад это то, что содержит натуральную травку валерьянки, так же, как и пустырник. Но это БАД. если вы до этого не знали не читали, то обратите на это внимание, если вы коснетесь глубже, то у нас и компоты, и варенье это тоже БАДы. Поэтому имейте в виду, БАДы это не самое страшное, что может быть. В вашей жизни. Поэтому, если вы хоть раз в жизни употребляли валерьянку, не, не бойтесь употреблять расторопшую в капсулах. Это тоже замечательный бат. Только у каждого свое свойство. По поводу. Да, Мариша, расскажи, пожалуйста, ответь на вопрос по глютену. Кстати, еще Это же кашка тоже овсяна, это глютен. Вот в чем опасность вообще глютена, потому что о нем очень много говорят. В чем вообще страх и ужас глютена? Значит, ну один из еще пунктов детокса да это попробовать исключить глютен из пищи хотя бы на две недели, потому что глютен он склеивает ворсинки кишечники, нарушается процесс переваривания пищи, то есть это провоцирует хронические воспаления, артрит, анемия, нарушается всасывание микроэлементов, группы витаминов В, то есть это идет неврологические расстройства, головные боли, туман в голове. Всасывание железа уменьшается фолиевой кислоты, а это аутоиммунные заболевания. Плюс это пшеница, допустим, она повышает сахар в крови больше, чем все углеводы. Есть вот как морфин. А есть такие пшеничные экзорфины которые действуют как морфины и повышают аппетит, способствуя потреблению еще больших углеводов, то есть они провоцируют. Плюс еще сейчас уже введено понятие дырявый кишечник, в медицинскую терминологию, признали его, ну, как раз таки глютен их провоцирует. А дырявый кишечник – это ну, просто море заболеваний от акне дерматитов до хронических серьезных воспалительных заболеваний. Дело даже не в самом глютене, в том числе да, самой пшенице, сколько она обрабатывается, это белая мука, какими химикатами, плюс еще сама пшеница, зерно сейчас и 50 лет назад, это разные вещи, это тоже уже подтверждено. Состав глютена сейчас в десятки, там, ну, в десятки, там, я имею в виду, 50 раз да, превышает содержание того ну, зерна, которое было 50-60 лет назад. К сожалению, его уничтожили уже все эти запасы правильного зерна. А, глютен сам по себе он не нужен нашему организму это белок, который не нужен он не идет ни на строительство, ничего а, минус то, что он сопровождает достаточно полезные витамины содержащие ну, в злаках да, глютен содержащих а, вы удивитесь когда вы попробуете исключить глютен сколько его в нашей жизни я живой пример человека, который не употребляет глютен четвертый год и я вам хочу сказать я из масс маркета практически ничего не могу купить. Ну, то есть я не беру рынок с зеленью, там, овощами и мясом. Я имею ну, вот, захожу, я не могу ничего купить, потому что любой соус содержит модифицированный красмал. Любая сладость содержит э, глюкозный сироп, который делается на пшенице, соевый соусы на пшенице, уксус делается на пшенице, а он везде, ну, во всех там соленях и так далее. Вот. То есть любой продукт из ресторана вы пойдете в столовой, везде есть глютен. В котлетах есть хлеб, в зажарке есть панировочные сухари, в майонезах есть глютен. В молоке, я как работник молочной промышленности в прошлом, занимающий определенный пост, достаточно большой да, для себя, я могу вам открыть тайну, что натурального молока – очень-очень мало, если вы найдете, его практически нет. Молоко делается из сухого молока, в сухом есть глютен. Все очень много, даже он может быть даже в том же цикоре, который я потребляю, как ну, добавка, чтобы стало больше. Да? Я очень мало продуктов, то есть вы найдете без глютена. Вот я захожу, у меня сейчас время потраченная на покупки в супермаркете сократилась раз в 50. У меня есть одна полочка маленькая, без глютена все, остальное просто я не могу ничего купить. Вот, то есть попробуйте, минимум это две недели. Вообще глютен, в отличие от других веществ, выводится от 3 до 6 месяцев в организме, насколько он крепко и цепко сидит вот в ворсинках и везде, в остальном. Две недели покажут вам есть ли у вас какая-либо непереносимость. Если вы ведете, ну вообще любой продукт, так можно попробовать вести пищевой дневник. Исключаешь, потом вводишь и смотришь. Вы можете заметить, у вас уйдут головные боли, вам станет легче жить, у вас улучшится настроение, у вас улучшится, ну, то есть у вас исчезнет тяжесть желудки, может исчезнуть изжога, может быть масса других положительных состояний главное их заметить, потому что есть такое свойство. Вот человек начинает пить бабы, те же самые, да, или что-то, либо еще, да. и он не замечает, как он становится ему лучше. Мы такие, мы забываем, что нам было плохо. И с течение времени потом спрашиваешь, а, да, ничего, в общем, тогда вот попил когда-то, да. А, то есть я живой, пример, вот глютеновой диеты. У меня были проблемы с щитовидкой. Недавно я делала УЗИ. И когда специалист водил, я не спрашиваю, а вы что-нибудь не скажете, вы же там что-то находите, потому что находили, да, у меня. А она мне, а что, я должна что-то увидеть? То есть у меня щитовидная железа сейчас здорово, просто изменив питание. Ни гормонов никаких, ничего, хотя говорили там и пункции, и дела и так далее, и там подобное. На санскрипте в переводе организм – это еда. Это то, что состоит из еды. Вот как бы санскрипт вот такой дает перевод. То есть мы, это заезженная фраза, но на самом деле такова, что мы то, что мы едим. Вот. И сейчас любой нутрициолог и человек не из доказательной медицины, а из правильной медицины, он вам скажет, что ну, 90% проблем – это вот, Пищеварение от продуктов, которым мы едим, потому что все эндокринные нарушения это пищеварительного тракта, любые, вот, в общем-то, отклонения, даже психически уже доказано, что кишечник влияет на мозг, на депрессию, на серьезное состояние, да, неврологические. То есть, как только человек переходит на безглютеновую диету, есть подтвержденные клинические данные, то у него уходит там а, вот эти тревожные состояния, которые сейчас очень развиты, да, там атаки, панические, все да, это да, да. Деловек, переходит на правильное растительное питание, ну, в смысле, на облегченное. Вот. Так что в а, свои 40 с лишним а, я хочу сказать, что я хожу в спортзал а, вот на правильном питании, да, а, бегаю. Я здоровый образ, такой активный образ жизни. То есть у меня подружки, когда я вам рассказываю, что я делаю в течение дня, они так вот вот так все время подпирают голову, господи, да, мы за неделю столько не сделаем. Вот, еще когда вы… А я подтверждаю, это энерджайзер. Пока вы приходите на правильное питание, печень, вот многие, даже врачи, не все, вам скажут, что делать с туманом в голове есть такие состояния, очень много ко мне вот обращается, вот такое непонятное, встаешь, шум, не шум, такое вот, это как раз таки от токсического напряжения печени. Еще две вещи хочу добавить. Первое, то, что печень и так перегружается токсинами, которыми нас окружает воздух, вот эти ароматизаторы, все вот это в еде, потому что мы просто не знаем, что мы едим. То, что мы пьем, то есть и так токсическое на организм идет большая нагрузка сейчас. Не так, как наши бабушки жили, когда был чистый воздух, у них не было эмоционального давления. Раньше было два канала, и по которому говорили, мы впереди планеты всей, я еще застала Советский Союз, где говорили, у нас лучшее то-то, лучше. а сейчас, вы посмотрите, в каком информационном баку, ну, вернее, вот этом мы находимся, вот, и поэтому это же все токсическая нагрузка, это все в том числе на печень, поэтому не заботиться о себе. Не пить там бады, правильно питаться. Это просто кощунство. Говорить, а вот 50 лет наши бабушки же как-то жили. Да у них другая жизнь была на самом деле. Другое молоко. Кстати, по поводу молочных продуктов, может кто не знал. Значит, молока. Это мне еще бабушка моя рассказывала, которая прожила до 96 лет. Что молоко полезное только э, свежее, сдоенное, вот, ну, парное. Mm -hmm. Раньше, если оно постоит, его уже телятам отдавали. Либо кисломолочные продукты. Вот молоко, которое постояло день до вечера, уже не пили. Пили, вот парное, да, оно, в общем, действие. Это как может, кто не знал. Еще я хотела в конце сказать… Да, здесь здесь это вот тоже пишет, что крупа, гречка – самый полезный, единственный зло, который не обрабатывается в сельском хозяйстве. И из молочных продуктов потребляют только топленое масло. Топленое масло, кстати, оно уже очень полезное масагхи полезно, да только из правильного масла делайте пожалуйста гречка единственное что тоже содержит фитин поэтому ее ну, гречку я замачиваю немножко минут на 20 а потом проращиваю если я пророщенную кушаю вот. есть, э, э, я хотела бы сказать про 10 заповедей правильного питания есть такой профессор бреннер это ведущий онколог мира вот э, я их зачитаю потому что ну чтобы прям быстренько получилось Нужно употреблять щелочную пищу, нужно избегать припадов сахара в крови, употреблять витамины, минералы, антиоксиданты, жирные кислоты, правильные. Нужно избегать пищи с избыточным содержанием жира, нужно обеспечить достаточным количеством белка и энергии организма правильного. Нужно обеспечить организм ферментами, антиоксидантами, употреблять продукты, содержащие фитохимические вещества, обладающие противораковыми свойствами. Вот, и употреблять пищу, богатую клетчаткой. К слову сказать, тоже такой интересный момент узнала недавно, что в материнском молоке 40%, не помню, простите, вот за память мою не записала, сразу случайно услышала, 40% вещества, которое не переваривается ребенком, но идет на очистку кишечника. То есть, ну вот такое вещество, которое способствует э, нормализации флоры в кишечнике ребенка. И по mm -hmm. поводу рычажка, вот Юлечка сказала, что с рождения. Я хочу сказать, что сейчас увеличилось э, количество кесаревых сечений. И когда естественно, родоразрешение, ребенок с, при прохождении родовых путей, особенно если мама готовилась к беременности, получает микрофлору на всю жизнь. Когда он появляется с помощью кисаревого сечения, он получает микрофлору с перчаток хирурга и кожи матери. Он не получает правильных бактерий. Поэтому артишок, вот таких деток, кисарят, нужно с детства вести правильно ферментами. И помощь вот, артишок как раз вот просто самое лучшее средство, которое я вообще могу представить. Вот, Может, вдруг кто не знал. Ну, артишок нас, кстати, спас, вот у нас аллергия, аллергия у нас ушла на все годы нашей жизни, она больше вообще не проявлялась, поэтому это как бы как вариант. И еще вот если у вас есть какие-то вопросы или проблемы, которые вам нужны лично проконсультироваться, вы перешли по ссылке и видите внизу там фамилия, имя, отчество, контактный телефон и электронная почта, вы можете заполнить и у нас сегодня, так как у нас постпраздничный эфир, вы можете получить какую-то либо скидку, либо подарок от человека, к которому вы обращаетесь. Поэтому заполняйте заявки, вы сможете это либо приобрести со скидкой, либо получить подарок. Прямо сейчас заполняйте и не пропустите эту возможность. Потому ну, что овсян, ты... Я закончу по поводу всеной крупы, а то некрасиво не будет. Угу. Смотрите, я поделюсь с вами своими знаниями в плане этого. Во-первых, есть безглютеновая овсянка, которая лучше, чем обычная. Второе, у меня есть такой знакомый гастроэнтеролог, он военный врач. Ну, прошел две Чеченские войны, хирург в том числе, да? И у меня вот какая информация об овсянке? Что это достаточно, если вот проблемы есть с желудочно-кишечным трактором, вот идешь к астронтрогу, что он означает? Овсяночку, да? Вот как раз-таки овес, как он мне сказал, это еда для, для лошадей. Вот не знаю, то есть я, у меня нету каких-то микробиологических знаний, да, чтобы как-то прокомментировать его. То есть он мне в свое время, когда у меня с желчным ну, были проблемы, он мне не рекомендовал овсянку. Что можно вообще в принципе про кашу сказать, когда она ресурсная? Когда она приготовлена на воде с фруктами, с добавлением, возможно, небольшого количества топленого масла или кокосового. То есть вот тогда эта каша ресурсная, и она идет как детокс для печени, и medical медиум как раз-таки тоже, как и отварную картошку, ее разрешают на своих протоколах. Вот. вот это мое личное знание об овсяной каше, что она не такая уж прям замечательная и безвредная. Каждый день моя семья ее не употребляет. Я варю ребенку там, допустим, ну, два-три раза в неделю максимум. У меня любят смузи с утра, водичку. И подытоживая, я хочу сказать, самая большая привычка вот после Нового года – это вода, это радуга на тарелке, чтобы все было там и зеленое, и оранжевое, и красное, да, это э, движение, ходьба, дыхание и позитивные мысли. Меньше вот этой информации, больше счастливых людей рядом. Все, я очень... Волновалась. Спасибо всем большое. Спасибо. Очень интересно. Если вы смотрите нас в соцсетях, поставьте, пожалуйста, лайки. И еще вот, я думаю, у очень многих женщин после Нового года возникает один вопрос. Как похудеть? Но я думаю, это на следующий эфир. Ты об этом тоже много всего можешь интересного рассказать, я знаю. Это просто, если мы сейчас коснемся этой темы, это будет однозначно надолго. У меня есть джинсы 20 давности, и прекрасно я в них помещаюсь, в общем-то. Свои 54 килограмма они у меня. Очень хороший признак. Стабильность. Да, да. Очень хороший признак. Тоже плюс 10 лет жизни. Спасибо, не знала. Какие у нас есть вопросы еще? Так, эфир порадовал. Все откликнулось, спасибо. Очень интересная информация про Кесарева. Ну да, да. Информации очень много. Ра Разные интересные, поэтому Марина это вообще кладезь информации, хотя она это не ощущает. Но с ней просто поговорив полчаса, можно узнать несколько лет медицинской программы обучения. Я тоже уже давно, ну как относительно давно, то есть полгода не ем молочные продукты. А, вот, так что прям меня ваш откликнулся сегодня эфир. Спасибо большое. Я просто сидела радовалась. Думала, ну, какая же я тоже такая вся. О, даже Малышева уже говорила о том, что малыш. Ну, если надо. Последнюю да. крепость сдалась, да. Сейчас... да, я вот здесь еще. Увидела вопросы, девочки, какой продукт предпочесть, жидкий или в капсулах? Если мы все-таки хотим почистить свой организм, чтобы он как кастрюлька у нас был чистый, все-таки лучше артишок жидкий, и я бы все-таки, я предпочитаю яблочный уксус. Однозначно, во-первых, в сочетании артишок и яблочный уксус, это еще уменьшение мочевой кислоты, это проблема подагры сразу, сразу уже решается. Помимо этого, у кого проблема с поджелудочной, а это тоже довольно-таки сейчас частая стала проблема, от чего и возникает сахарный диабет, поджелудочную нужно всегда держать в норме. Поэтому однозначно все-таки артишочек, жидкий вид, сироп. А артишок, расторопша, это у нас идет все-таки как для поддержки, для того, чтобы это была все-таки как профилактика, в том числе сахарного диабета. Но я все-таки предпочитаю все три препарата вместе. Каждый несет свою функцию. Потому что здесь нельзя сказать, что вот мы убираем теперь артишок-сироп и пьем только артишок-капсулы, артишок халин расторопша либо только расторопшая ультразащита печени. Каждый препарат, он несет свою функцию. Поэтому три препарата в, все вместе, и ваша печень скажет вам спасибо, и будет вообще тише травы сидеть молча. То есть артишок это хорошо, но надо все равно держать питание правильно. То есть это добавление компсилиума в еду, организма обязательно нужно добавлять. Я хочу услышать ответ. Даже я, я последнее время замачиваю орехи. А да, правильно. Вот, то есть да, вы тоже солидарны? Да, значит, замачивайте орешки, обязательно добавляйте соль. Соль, особенно грецкий орех, посолите, кипяточком залили. Величину вы, я думаю, по, ну, посмотрели в интернете, да, как замачивать орехи. Желательно не употреблять сухофруктами. Это жир плюс сахар для печени, тоже, в общем-то, так сказать. По поводу молока, это можно отдельный фирм, какое молоко пить, и почему нельзя пить коровье, там, гормоны и так далее. Я люблю кунжутное молоко. Если выпивать стакан кунжутного молока, вот там и магний, суточная доза, и все, это сон, это хорошие, спокойные дети, крепкие, здоровые зубы. У меня ребенок у меня ребенок, сейчас быстренько расскажу, два года назад упал очень неудачно, раздробил сустав локтевой, делали операцию, вот, ему под наркозом. И он у меня пил кунжутное молоко, и у него косточки срослись, мне даже хирург сказал, говорит, а да что вы пили, какие препараты? Я говорю, ничего не пили, кунжутное молоко пили каждый день, вот, через день. Поэтому польза растительного молока, она очень большая да, ты постоянно еще и употребляешь разную продукцию из вивасана просто ты об этом не всегда говоришь я думаю, миграрин вы точно пропили не быть. Надо... витамины, витамины, бодрости я знаю Скажите, а что вы скажете по поводу вот, не молоко продается? Знаете, там очень много все равно содержится различных добавок, которые не дают ему скиснуть. Mm -hmm. Ну, то есть сахаров, кстати, там можно найти. Сироп, подсластители. Вот. Поэтому в идеале нужно делать молочко самим. Это и дешевле, потому что у вас есть жмых от орешков, которые вы можете печеньки сделать, там, муку или просто... Я, допустим, вот молочко ссидила, сразу в блендер кидаю этот жмых. Одно яйцо, ну, я употребляю яйца, просто домашние, нечасто. Одно яйцо, чуть-чуть муки, все, обжиг, печенье. производство. Да, да, и без конечно, особенно кунжутного вы не найдете, но как вариант, кедровое молоко в стеклянных бутылочках, я вот видела, ну, мне не очень нравится, но оно идет вроде бы как более-менее полезно, а все остальные, конечно, содержат подсластители, обычно, я, мы не пьем, знаете почему, потому что у меня ребенку нельзя подсолнечное масло, вот, и поэтому мы, ну, и вообще подстольничек мне не нравится, а очень много масел, ну, вот этих, молоко, не молоко, да, содержит растительные масло, то есть добавляется, поэтому я предпочитаю дома делать, конечно. А вместо орехового, ну, это лайфхак, лайфхак, как говорится, если нет мешка для орехов, постирайте или купите новый носок чулочный, и вот натягиваешь, выливаешь, выжал, все. Вот тебе и ореховое для орехового молочка. Марли не подойдет? А? Марли. Марли, больше возни гораздо. И она не так вам молочко. Этот же носок а какая разница? выше не горячим. Очень вкусный какао на молоке. Есть, вот, допустим, рецепт зимняя вишня. Пожалуйста, вишенку добавляйте, замороженную. Да, туда молочко вбивайте, кунжутное, корицу и коктейль зимняя вишня. Вам готов. Я очень люблю какао на конопляном молоке. Очень конопля это вообще просто кладезь. И она очень вкусная заливаете, ну, конопляное молоко делаете, единственное, что у меня блендер, я в блендере все это взбиваю с конопляным молочком, можно купить, если не делать, продается конопля уже очищенная, ложечку конопли, кипяточек, какао туда кинули, блендером вжик, прекрасно, вообще супер, вот это все, что нужно, все уже есть в еде, которая вы в общем, что очень важно, если вы хотите быть здоровыми, если вы хотите, чтобы ваш желудочно-кишечный тракт, ваша печень, ваш кишечник были здоровы, очень важно правильное питание. Без этого, к сожалению, никуда. Потому что очень многие думают, что они один раз почистились, Выпили одну бутылочку артишока, и да будет им счастье. И при этом можно также есть постоянно жареные картошечку, котлетки, все это фастфуд, все это, все это на жареном масле и так далее. Вот здесь артишок, да, он будет помогать, но это вы же понимаете, это все равно будет рано или поздно, печень, она ваша будет постоянно засоряться. Поэтому вот здесь... Самое элементарное, конечно, все равно переходить на другое питание. Я хочу добавить, что любые болезни вообще все, все болезни это от избытка ненужного или недостатка необходимого, то есть избыток вот этого всего, о чем мы говорили, токсинов, вот этой пищи, ароматизаторов, а недостаток микроэлементов, витаминов, и антиоксидантов, которые... В, в Ариш, ты здесь не видишь интересные комментарии, а картошечку хуже жареную хочется. И еще мне нравится, организм, организм, извинитесь. В домашнем только жарить, пожалуйста. Вот, больше никак не разрешаем. В принципе, картошечку жареную раз в полгода, наверное, можно, когда очень сильно хочется. Просто если это будет одна треть картошечки, это будут салаты, свежие салаты, это будет зелень, помидоры, огурчики, там, и даже отварное тоже мясо, то это, в принципе, будет относительно нормально. Нет, Юль, можно раз в месяц, два раза в месяц картошку жарить? Ну тогда бутылку картошек пропить, чтобы был баланс? Есть... Если все хорошо работает, конечно, можно, почему бы нет, тем более в жареной картошке витамин С, -С, -С содержит, ну, в смысле, он не успевает там как-то чего-то, когда ты читала информацию. Ура, чтобы... разрешили! Бутылка артишока, запить бутылку артишока. Яблочным уксусом сразу. Спасибо большое, познавательно заинтересовала смузи. Но по смузи это вы можете посмотреть в моем инстаграме, я ссылочку указывала на Марину, поэтому вы можете посмотреть у нее постоянно что-то есть в сторис и выложенные рецепты. У нее рецептов огромное количество, она не все успевает выкладывать. Поэтому там много будет информации. Я думаю, вы найдете для себя что-то интересное. Поэтому, ну, наверное, мы будем завершать эфир. Спасибо всем, кто поставили лайки. Не забывайте о том, что в соцсетях нам очень нужны ваши лайки, комментарии. Если вам интересна тема по похудению, то тоже, пожалуйста, пишите в комментариях. Мы их все прочитаем, все увидим. И если вы хотите проконсультироваться и получить подарочки, вы перешли по ссылке, заполните свои фамилии, имя, отчество, номер телефона и электронную почту. Только проверяйте, пожалуйста, номер телефона плюс 7, если вы из России, если из другой страны, указывайте ваш код через плюс и цифры. Поэтому, Марине, спасибо большое за эфир. Было все очень интересно. Я думаю, мы, мы тебя еще поэксплуатируем и попробуем, чтобы ты нам еще что-то интересное рассказала в ближайшее время. Спасибо, всего доброго. Все, всем спасибо, всем до свидания.